Вот, и <смех> я думаю, что можно будет уже потихонечку начинать. Сегодня у нас 10 марта 2023 года, и тема нашего сегодняшнего вебинара <смех> травматичная чистка. Сегодня мы первый раз пробуем такой формат с демонстрацией процедуры в прямом эфире. Буду рада вашим комментариям, вопросам. Буду посматривать и отвечать на них. Соответственно, Начну я с того, что объясню немножечко, для чего вообще делается аппаратная чистка, э, травматичная чистка э, и кому она нужна, в каком случае она производится. И, соответственно, потом уже буду все делать и комментировать. <coughs> Основное – это то, что атравматичная чистка – это чистка, которая не предполагает воздействия на кожу клиента, не инструментом, например, ложкой луна, не даже руками. То есть мы практически ничего не трогаем, не удаляем воспалительные элементы, если они есть. И а травматика в чистом виде, в котором она существует, то есть воздействие только химическими веществами, косметическими, она нужна в основном тогда, когда мы не можем произвести мануальную или комплексную чистку. То есть когда у пациента, например, много воспалений или очень чувствительно раздраженная кожа, которая будет сильно реагировать на все манипуляции, которые происходят на лице. то есть мы не можем ее травмировать. у человека могут быть, может быть больше 10 воспалительных элементов, например, но при этом выраженный гиперкератоз. если мы вообще ничего не будем делать, да, то возможно путь к ремиссии будет дольше. И мы можем действительно такому пациенту помочь, если у него нераздраженная и поврежденная очистительная кожа сильно, можем делать травматику в таком случае, а не просто назначить лечение, отправить домой и пригласить через три недели уже на очистку. Вот промокодик у нас прилетел. Звучит он «Очистка». Он без этой самой, без да, вначале? Вот. То есть и по вот этому промокоду, соответственно, у нас, как обычно, по традиции, всем участникам вебинара, скидка 10% от ä, прайса, соответственно, косметологам от косметологического прайса, но если кто-то не тягощен косметологическим образованием да, и дипломом, и просто на сайте, например, покупает, то, соответственно, по промокоду от розничной цены, но людям, которые не косметологи, им желательно, я так как бы между нами девочками советую, советую мониторить э, на маркетплейсах, сколько стоит гильтек, потому что для косметолога действительно выгоднее покупать офиц на официальном сайте, а для розничных клиентов бывает, что такие акции хорошие проводятся там где-нибудь на зоне каком-нибудь или аптекеру, и там бывает просто дешевле чем у нас со скидкой. Вот. А, значит, а... такой момент организационного плана мы параллельно решили. Вернемся к нашей теме. То есть атравматика нужна тогда, когда кожа настолько повреждена, например, или много воспалительных элементов. То есть мы можем какими-то манипуляциями спровоцировать обострение. Да? Нам не нужно лишнее усиление кровотока или лимфодренаж какой-то дополнительный в области большого количества испарительных элементов, поэтому мы не можем сделать комплексную чистку, мы не можем сделать классическую мануальную чистку, то есть комплексная, так, как правило, аппаратная и мануальная вместе да, какие-то варианты, например, ультразвуковой пилинг плюс мануальная чистка или гормоническая дискоррустация и мануальная чистка. То есть это мы сделать не можем, например, а можем сделать только чистую травматику, чтобы не просто отфутболить, грубо говоря, пациента, когда он пришел с выраженными воспалениями к нам с листочком назначений, да, мы можем ему помочь и быстрее достичь ремиссии, если уберем, например, гиперкератоз, который является одним из основных этиологических, то есть патогенетических факторов в, в патогенезе акне, да, то есть как бы акне у нас все-таки имеет определенные причины, Помимо гормональных изменений, которые часто влияют да, на тяжесть процесса, это все-таки фолликулярный гиперкератоз и гиперколонизация кожи условно патогенной микрофлоры. Вот что касается гиперкератоза, любая чистка, а она может, собственно, улучшить ситуацию. Протокол процедуры у нас состоит из стандартных этапов. Я их сначала озвучу, потом я буду их выполнять и по ходу дела комментировать. То есть начинаем мы всегда с поверхностного очищения. Нам сегодня будет помогать наша прекрасная модель. Яна, вот, и мы, соответственно, на ней эту процедуру сделаем. У нее, конечно, состояние кожи не такое, чтобы прям только травматичную, можно было чистку сделать, ей спокойно можно сделать и обычную, классическую. Здесь нет большого количества воспалений, вот, но, как бы, наша задача именно эту процедуру вам продемонстрировать. Соответственно, протокол такой, сначала у нас поверхностное очищение, мы возьмем мягкие очищающие средства, умоем, Соответственно, Яну. умываем мы обычно в кабинете дважды, либо если плотный макияж, например, какой-то нанесен, мы можем использовать гидрофильное масло в качестве первоначального этапа, наносим на сухую кожу, потом эмульгируем с водой и, соответственно, смываем. После этого мы очищаем кожу любым из мягких очищающих средств, например, гелем, очищающим или мусом. Там, с витамина С или с алоэ вера. У нас на самом деле в гельтеке все очищающие средства на мягких павах поверхностноактивных веществах. То есть это кокоглюкозит, теококаэл-глутамат. То есть вы не ошибетесь, если возьмете любой из них. Но ну, самый универсальный, конечно, для кабинета – это очищающий гель. Вот, После этого мы сделаем этап глубокого очищения, то есть мы положим энзимную маску. вот, И, соответственно, после этого мы сделаем маску с глиной, не знаю, видом или нет, с калином с и бентонитом, и еще и каламином в составе, который успокаивает кожу, это именно поросуживающая маска. И, соответственно, мне подсказывает, что может быть не видно, Вот первый этап у нас – мягкое очищение, да, потом будет у нас глубокое очищение при помощи папаина, энзимная маска, папаин – молочная кислота. После этого мы сделаем этап уже поросуживающей маски и потом мы сделаем нашу любимую, кто с нами давно не даст соврать – Маску, с эффектом фарфоровой кожи, которая делается из двух средств гельтек, которые, по сути, маской не являются. Вот такой лайфхак вам сегодня покажу. Начинаем мы с поверхностного очищения. Учитывая то, что мы будем умывать гелевыми средствами, гелевыми муссом, мы всегда наносим эти препараты на влажную кожу. То есть увлажняем кожу водичкой. И после этого будем уже умывать. Вот, берем очищающий гель. Вот, у нас новенький. Слегка вспенимываем его, его с водой. Он не дает сильной пены, потому что здесь мягкие очищающие компоненты, они не сульфатные. То есть здесь нет лаурета или лаурил сульфата Поэтому мы здесь всегда не ожидаем какой-то прям обильной пены. Но при этом умывают. Эти очищающие компоненты очень хорошо. Вот. Тут, к сожалению, у Яночки не снимается пирсинг, поэтому <laughs> по этому поводу вопросы лучше не задавайте. Сразу э, предупреждаю. Но мы аккуратненько его будем обходить. Чтобы не создавать дискомфорта. Вот, у Яночки на лице э, крем тональный был, да, сейчас мы его оттуда уберем. Легкая текстура достаточно, не плотный, не такой, который нужно прям смывать гидрофильным маслом обязательно. Вот, но мы все равно второй раз моем, и просто чтобы показать и вам, и ей, какие у нас текстуры очищающих средств бывают, я возьму мусс. А так, в принципе, в кабинете, конечно же, вы можете умывать одним и тем же средством дважды, если это нужно. Вот, гелево, имеется в виду. Умывание всегда по стандарту э, идет э, двухэтапное. Только в нашем понимании таком более обывательском двухэтапное умывание сразу приходит на ум корейская система гидрофильное масло. Но э, в кабинете косметологи, как говорится, тоже не дадут мне соврать, мы всегда умываем дважды э, пациента просто... Одним и тем же очищающим средством и первый этап умывания поверхностного очищения, да, он осуществляется для того, чтобы поверхностные загрязнения снять частично какую-то, может быть, элементы макияжа, а второй этап уже более тщательная проработка, да, очищение кожи. Вот как раз здесь я беру пеночку нашу. Как пахнет я? Вкусненько. Вкусненько пахнет она, таким апельсинчиком с витамином С. Мусс, можно муссовой веры использовать у них, мощь основы практически идентичная, то есть а разница только в активах, которые, как известно, все-таки в смываемом средстве не так критично, больше мусы наши люди выбирают, Ориентируясь на органолептику, кто любит более такой сладкий цветочный аромат, как правило, выбирают мусс с алоэ. А те, кто любит такой цитрусовый, свежий аромат апельсинчика, те покупают мусс с витамином С. Вот. Если какие-то будут вопросы, задавайте в чатик, я туда периодически посматриваю. И буду на них отвечать. Вот, то есть мы достаточно хорошо сняли наш легкий мейк. Вот, учитывая то, что мы будем дальше делать этап глубокого уже очищения, то есть подготовку кожи к. Фактически, если бы это была комплексная чистка, то к воздействию руками или инструментом, да? но в данном случае это будет самостоятельный просто этап глубокого очищения и дезинкрустации, да? то есть растворение комедонов, кожного сала, э протеолиз белка, то есть роговые чешуйки мы немножечко под... растворим, чтобы они легко сошли, да? верхний самый роговой слой, с этим как раз хорошо справляются энзимы, в данном случае папаин в маски И, соответственно, мы... Э такой очень часто бывает вопрос, нужно ли тонизировать после каждого контакта с водой. И я могу сразу ответить, на мастер-классах тоже часто меня об этом спрашивают, что после каждого контакта с водой нам не обязательно тонизировать кожу, если мы предполагаем следующий этап, который, опять-таки, связан с контактом с водой. Как правило, все-таки рекомендация воспользоваться тоником после каждого контакта с водой, в том числе умыли, протонизировали, нанесли глубокое очищение, протонизировали, это ведет только к повышенному расходу тоника. Конечно, может быть, компаниям, которые продают тоники, это выгодно, вот, но мы-то еще о себестоимости процедуры думаем и о целесообразности. Вот, поэтому здесь как раз нецелесообразно лишний раз тонизировать кожу, мы это сделаем, уже после того, как проведем этап, например, глубокого очищения. Сейчас я возьму масочку энзимную. Вот у нас тут новый лакончик. Вот Что касается энзимной маски. Да, энзимная маска нам нужна для того, чтобы нам э, растворить кожное сало частично. Вот, и, э, соответственно, сейчас у тут... Воздушную пробку в новом флакончике прокачаю секунду. Да, все. Вот. И энзимная маска, она хороша тем, что это мягкий гелевый легкий пилинг, который содержит... Да, конечно, можно в летнее время делать эту процедуру. Вижу опросик, потому что эта процедура не снижает устойчивость кожи к ультрафиолету Понятно, что все чистки, даже травматичные, лучше делать во второй половине дня, но для того, чтобы потом просто не наносить средства с СПФ еще какое-то плотное на свежеочищенную кожу. Вот. А так чистку можно делать круглый год по Показания. Соответственно, энзимную масочку мы взяли. Сейчас я ее нанесу и еще о ней немножечко расскажу. Энзимная маска наносится таким средним слоем, она может чуточку покалывать. Я, вы меня тоже держите в курсе, ага. как кожа будет себя вести. Вот, Кстати, после того, как мы хорошо очистили кожу, можно, ну я конечно не думаю, что на камере прям явно видно, хотя может быть и видно, тип кожи, вот. здесь как раз комбинированная кожа с жирной тезоной у Яны со склонностью к воспалениям, воспалений не так много, то есть у нее не активная такая форма, вот. и соответственно здесь как раз ей очень хорошо периодически делать чистки, и вот такие вот атравматичные э, воздействия, которые, в принципе, не обязательно делать в кабинете косметолога, и человек может то, что я сегодня покажу, спокойно делать сам, дома, без проблем. Вот, и, соответственно, мы при помощи энзимной маски как раз разрыхли немножко эпидермис. И легкое покалывание, как я уже сказала, это норма, но всегда контактируем с пациентом, чтобы он не пропустил момент такой, когда вдруг какая-то, может быть, допустим, аллергическая реакция, аллергическая реакция должна быть нами вовремя отслежена и пресечена, да, то есть средства, на которые кожа реагирует негативно, мы обязательно должны сразу смыть. Вот, я накладываю пленочку. На самом деле, если бы это была какая-то антиэйдж-процедура, а не травматичная чистка, то я могла бы сделать влажными руками, смочив водичкой мои перчаточки, сделать массаж по энзимной маске. И, как правило, мы так и делаем всегда, когда, например, мы готовим кожу при помощи нее перед процедурами аппаратными, ну или какими-то безаппаратными воздействиями. Но в данном случае нам важно максимально хорошо разрыхлить эпидермис, поэтому мы наносим энзимную маску под пленку как средство для холодного распаривания, то есть в качестве средства для холодного распаривания. Энзимная маска – это отличный препарат для холодного распаривания. Конечно, у нас есть стандартный наш гель дезинкрустирующий, который, как правило, используется под пленку перед всякими аппаратными чистками гальванической дезинкрустацией и, например, ультразвуковым пилингом. Но в данном случае мы взяли энзимную маску, чтобы еще более качественно разрыхлить эпидермис, чтобы кожа стала сразу гладкой, чтобы у нас растворились крышечки на комедонах, чтобы гиперкератоз максимально убрать. Энзимная маска для этого отлично подходит. Смотрим по времени. Максимальная экспозиция у нас 15 минут. Соответственно, мы можем чуть-чуть ну, поменьше подержать, потому что я бы не сказала, что здесь прям все запущено, но меньше 10 минут держать нет смысла, потому что 10 минут – это хороший такой срок для воздействия ферментов и 5% молочной кислоты, чтобы разрыхлить эпидермис. Поступил вопрос, можно ли делать на коже, где нет много окна, если смысл, будет эффект. Ну да, это, это чистка а, травматичная, это по сути процедура глубокого очищения. То есть мы ее можем делать не только, когда есть акне, а, например, когда есть замедленное обновление эпидермиса. То есть если у нас гиперкератоз, связанный, например, с тем, что э, мы уже не так молоды, <laughs> и не 16 нам, то, к сожалению, у нас кожа обновляется уже не так хорошо, как у молоденьких девушек как у нас например сегодня наш клиент пациент вот, или вот у подростка как дальше спрашивают а кожа например после 30 40 лет а уж менопаузе тем более обновляется гораздо медленнее и два месяца может обновляться и больше и это мы видим как раз у пациентов со зрелой кожей, когда, например, элементы постакна при уходят очень долго, да, рассасываются прям месяцами, и заживление кожи нарушается, и это мы можем видеть, если такому пациенту сделали какую-то повреждающую процедуру, не учитывая то, что регенерация замедлена, такое тоже бывает, лазерной шлифовки и так далее, и пациенты, конечно, старшей возрастной группы, они восстанавливаются гораздо хуже, и, возможно, некоторые из этих процедур вообще не нужно им назначать. Соответственно, запись, да, я вижу вопрос, и предыдущий вижу, можно ли делать чистку подростку, это я сейчас отвечу, вот, сейчас договорю на предыдущий. То есть э, такую травматичную чистку можно делать э, на самом деле просто в регулярном уходе для того, чтобы кожу сделать более гладкой, чтобы она вела себя как более молодая. Опять-таки в молодом возрасте тоже может быть выраженный гиперкератоз, особенно при жирной комбинированной типе кожи, и тоже такие глубокие очищения с поросуживающей маской потом и с восстанавливающей, это замечательный такой э, уход, как экспресс-уход можно использовать. Вот, подростку 14-15 лет можно, более того даже можно раньше делать. Иногда бывает все-таки чуть более ранний пубертат. Это, конечно, больше вопросов к эндокринологу, когда наступает ранний совсем пубертат лет 9-10. да. Но если лет 12, уже 13, то спокойно можно делать все процедуры чистки, которые мы делаем взрослым. Только в присутствии родителей в кабинете, конечно. Соответственно, по поводу записи эфира, будет на YouTube выложено, скорее всего, если все будет хорошо, и у нас все получится и нормально. Запись осуществится, поэтому можно будет там потом посмотреть. И плюс еще запись, ссылка на запись всегда приходит участникам. То есть, если вы здесь зарегистрированы, у вас там имейл есть, по которому регистрируетесь, вам придет обязательно потом ссылка на запись эфира после эфира. Вот. Вопрос от Кристины: как часто эту маску можно использовать в домашнем уходе? Не более одного-двух раз в неделю. То есть любая маска, содержащая ферменты или, например, небольшой процент ахакислот, такие тоже есть, какие-то легкие пилинги такие, для них оптимальный межпроцедурный интервал ⁇ это... 5-7 дней. То есть если выраженный гиперкератоз, и там, допустим, мы делаем два раза в неделю, первый месяц полтора-два, то потом может э, случиться так, что мы настолько э, отрегулируем этот процесс на коже, что эта маска будет, например, и вообще процедура глубокого очищения требоваться реже. И тогда уже можно будет ее делать раз в неделю, даже раз в 10 дней, то есть по необходимости. Вот. Мы сейчас ждем, ждем э, наше время. Сейчас у нас 6 пять минут где-то мы ее снимем. Вот, и, соответственно, что еще хочу сказать по поводу чисток вообще в целом. Да? На самом деле, очень часто этот вопрос, вообще нужна ли чистка всем. Могу сказать, что чистка профессиональную косметолога, например, комплексная или просто мануальная чистка, она не всем нужна. По сути, есть люди, у которых от природы сухой тип кожи и нет склонности к воспалениям. И вообще поры не закупориваются, потому что кожного сала настолько мало. И, как говорится, гиперкератоз может не выражен быть у этих людей, что им чистка как таковая вообще не нужна. У них и порт не видно как бы, на расстоянии, когда смотришь на кожу. И это, кстати, самый такой основной момент, как определить тип кожи, потому что кожа может быть стянутой после умывания, она может шелушиться, она может казаться сухой субъективно самому себе, но при этом она может оставаться жирной или комбинированной. И определить точнее тип кожи по, собственно, выработке кожного сала, очень легко, обратив внимание на состояние пор. То есть если мы видим эти поры на расстоянии, ну, грубо говоря, там, метра, ну, как люди друг с другом общаются, да? не очень близкие. И, соответственно, если мы эти поры видим, они визуализируются. Мы видим, допустим, что они могут быть закупоренные, к примеру, могут быть черные точки, желтые точки и так далее. То есть, если поры отчетливо визуализируются, значит, скорее всего, в этой зоне, а это может быть все лицо при жирном типе кожи или Т-зона, то есть лоб, нос, подбородок при комбинированном типе кожи, то таким образом мы как раз и можем отличить вот эту жирную или комбинированную кожу от, например, сухой или нормальной. И при этом, вне зависимости от того, есть ли чувство стянутости после умывания или какие-то шелушения, что может быть связано как раз не с сниженной активностью сальных желез, а со снижением гидрорезерва, то есть влаги не хватает кожи. И, соответственно, обезвоженную кожу от сухой мы как раз нам проще всего отличить по состоянию пор. Это такой как бы лайфхак, можно сказать, больше для тех, кто, наверное, нас может будет смотреть на ютубе или смотрит сейчас, не являясь косметологом. Вот. Но, собственно, такую вещь стоит знать, когда мы сами себе подбираем уход, например. Потому что очень частой ошибкой бывает то, что человек неправильно определяет себе тип кожи, допустим, испытывает какой-то дискомфорт, связанный с обезвложенностью, а идет и покупает жирный крем с очень такой богатой масляной фазой, с эмалентами, с какими-то эмульгаторами, которые, например, могут оказаться комедогенными, с какими-то компонентами, которые могут оказаться комедогенными, такими как парафин, воск, узелин и плотные масла в большой концентрации. Поэтому кремы, на которых написано для сухой, dry skin, там и так далее, какой-нибудь там именно предполагающиеся для именно клиентов с сухим типом кожи, то есть с себастатической кожи, у которых сальные железы плохо работают. Вот если человек с обезвоженной, но жирной комбинированной такой крем купит, то он, конечно, потом будет испытывать проблемы с новыми воспалениями, с закуперенными порами, потому что такой крем, конечно, их не подойдет. Вот. А нужно всего лишь было взять, например, какую-нибудь сыворотку с ультра- или низко- или высоко- даже молекулярной гиалуроновой кислотой, чтобы держать влагу внутри, и восстановить уровень увлажненности, и тогда все вот эти негативные явления прошли бы. А кремовая текстура для жирно-комбинированной кожи может использоваться тоже, но она должна быть очень легкой. Вот, например, в нашем креме увлажняющем, допустим, креме комбинированной для кожи, комбинированной с СПФ 15 да, то есть в креме ночном увлажняющем, в Витаматриксе. У нас масляная фаза на самом деле, она очень невысока, то есть там масел может быть и 2, и 4, там, и 5%. То есть это не 30, там 40% от всего крема. И поэтому эти кремы очень легкие, больше напоминают в текстуре молочко, очень легкие эмульсии элмилярные, поэтому можно спокойно использовать и при жирной, и при комбинированной коже такие вещи. И, собственно, вот таким образом выходить из положения, когда кожа жирная, а хочется крем. А, ну что ж, сейчас еще пару минут мы поддержим нашу масочку. Как ощущение? Я ничего не щипала, не покалывала, все комфортно, хорошо. Угу. Вот, мы сейчас будем ее смывать. У меня заготовлено несколько полошек с водой. Сейчас я попрошу, чтобы мне еще одну тут заменили. Да. Так аккуратно, чтобы не ца. Чистенькую туда. Вот, а мы пока другую возьмем. Вот. И вопросы, как у вас там, не появляются никакие. Пишите, не стесняйтесь. Мы сейчас вот такой вот формат впервые решили сделать, как раз именно для того, чтобы у нас более такое живое с вами было общение, чтобы более наглядно просто показывать то, о чем мы обычно рассказываем. Потому что, конечно, те, кто у нас живут в Москве и в Подмосковье или где-то поблизости, от Москвы могут приехать к нам на очные мастер-классы, где мы проводим семинары по аппаратной косметологии, по всяким другим, по массажным методикам коллеги проводят очень часто, и всякие параллельные. Около Околокосметические темы тоже затрагиваем на наших семинарах, но в наш ЦДК, Центр диагностики кожи, попасть из других регионов сложновато, поэтому, соответственно, мы проводим вебинары. Но... На вебинарах все-таки теория больше, да? А тут мы решили вот такой вот попробовать формат. Если вам понравится, как, говорится, как говорит молодежь, зайдет такой формат, то пишите нам тоже, в том числе, когда это видео будет выложено, например, на YouTube, можно в комментариях писать и, кстати, задавать там вопросы, потому что все вопросы, которые у нас под видео на YouTube прилетают, мы на них стараемся все отвечать. И, в общем, если этот вопрос лично мне, например, под моим видео будет адресован, то мне обязательно его перешлют, я на него отвечу, и вы получите свой ответ. Пусть там не через полчаса, но в течение дня-двух, как правило, всегда мы все вопросы мониторим и стараемся отвечать. То есть если вопрос там под видео коллеги моей Татьяны, например, или кого-нибудь еще, вот, то, соответственно, коллеги тоже мониторят свои вопросы и всегда стараемся ответить. Вот кто-кто а а кто не подписан на наш YouTube канал, подписывайтесь. Там очень много интересного на самом деле, особенно по тематическим вещам, таким как, например, аппаратная косметология. Вот, значит, масочку мы сейчас сняли, сейчас я ее смою. Смывается она водой. Напомню, что мы сейчас делали, кто вдруг присоединился попозже, э, энзимную маску с папаином молочной кислотой. Это такой легкий энзимный пилинг. Так, вижу вопрос. Вопросы у меня улетают. Тут бы сейчас попробую сразу на него отвечать. При сухом типе кожи рекомендуют жирный крем, э, спрашивает Зарифа. А вы сейчас сказали, что только гиалуронка. жирный крем нельзя? При, сухом, ко при сухой коже как раз нужно крем с хорошей липидной составляющей. А я говорила о том, как поступить с кожей жирной, но обезвоженной, которая испытывает проблемы с стянутостью после умывания, с какими-то э, шелушениями. И, конечно, такой кожи жирный крем не нужен. То есть поэтому важно определить правильно тип кожи, что это у нас действительно сухая кожа, у которой сальная железы плохо работает, ну, то есть себастатическая кожа, липидов мало, жира мало своего. Либо эта кожа все-таки жирная или комбинированная, но при этом обезвоженная. Из-за этого у нее чувство стянутости и все прочее. Да? И вот это как раз мы определяем по размеру пор. Вот Если бы это была, например, чистка у нас сейчас комплексная, да, то после холодного распаривания да, мы могли бы взять и спокойненько подавить комедончики. Да? Вот я, видите, чуть-чуть взяла и удалила, может быть. Будет видно, не будет видно на камеру. Я на меня простит. Жею <соединяющие> чуть-чуть. Вот. И очень быстро и хорошо выскакивают наши комедончики. Ну, вот здесь возле нашего колечка я не буду. Ну, вот прям видно, что энзимная маска разрыхляет прям очень хорошо. И они выскакивают практически сами. Вот. Но у нас здесь все-таки чистка атравматичная, предполагается. да, Поэтому я не буду ей ничего давить. И на самом деле... Избыток кожного сала, если это комплексная чистка, удобнее стерильной ложкой уна удалять, то есть аккуратненько водить и прямо собирать в эту ложечку уна. То же самое мы делаем на лбу, то же самое делаем на подбородке. И часть мы можем ручками удалить. Пустулезные элементы мы всегда удаляем ложкой уна, дезинфицируем. Это в рамках комплексной чистки, разумеется. Вот, либо мануальной. А папулы. То есть несозревшие подкожные воспаления мы никогда не трогаем, потому что э, иначе мы просто спровоцируем новые воспаления. Вот, и мы их никуда не можем выдавить, потому что там нет капсулы с гноем. Вот, поэтому мы их не трогаем, мы их лечим консервативно, то есть назначаем лечение. Вот, ну и, соответственно, убираем гиперкератоз. Стимулируем такими глубокими очищениями от чисткой чистки, в том числе, чтобы кожа быстрее обновилась, то есть, чтобы быстрее созрели те воспаления, которые могут созреть, а те, которые находятся глубоко и еще не знают, хотят ли они созреть, чтобы они просто, возможно, ушли, как бы не вызревая, то есть не превращаясь в пустулезный элемент. Надеюсь, я понятно объяснила. Вот. Если вдруг что-то непонятно, задавайте вопросы. Смотрите, мы масочку энзимную сейчас смыли. Вот, если бы у нас была полноценная чистка, мы могли бы еще поудалять комедончики. Если Я не знаю, видно ли на камере, но, но вот мне здесь прям видно хорошо, как кожа становится такой гладкой, появляется лоск такой. Как бы, то есть видно, что мы вот эти частички эпидермиса, которые придавали такой немножко тусклый оттенок, мы их все хорошо и качественно энзимной маской убрали. Вот здесь как раз мы можем взять тоник. Ну, в данном случае я могу взять тоник с ахакислотами. С ахакислотами дружите, Ян? Хорошо, У -у -у. никаких там аллергий нет на них. Вот, беру тоник, освежающий наш с ахакислотами, который содержит все возможные альфа кислоты, которые только есть, и яблочная, и глюконовые, и гликолевая, и винные То есть тут весь комплект, плюс регулирующий комплекс, и антиоксиданты, витамин Е в частности. И этот тоник может хорошо очень использоваться в регулярном уходе. Ну, как правило, в вечернее время все таки мы кислоты рекомендуем использовать. Например, в программах по уходу за жирной проблемной кожей, либо пигментированной кожей. То есть все-таки альфа кислоты хорошо при склонности к образованию пигментации. Вот. Ну и, соответственно, мы этим тоником как раз завершаем этап разрыхления эпидермиса. Сейчас будем по маску носить. Вижу вопрос, есть ли принципиальная разница, каким тоником пользуется на данном этапе. Принципиальной разницы на данном этапе нет, потому что мы... Ну, тоник с ахакислотами, он просто больше как бы имеет противооспалительных свойств и тоже отшелушивающим неким, неким свойством обладает, поэтому в программе чистки, конечно, он пригождается чаще. Вот. Но, в принципе, если у вас обычный там, тоник для чувствительной кожи, например, с гидролизатом коллагена и алоэ вера, или какой-нибудь, вот, если очень кожа чувствительная, всем рекомендую новиночку нашу из «За Моя новая любовь, можно сказать, личная. Это тоник, который можно использовать как гидролат, орошать кожу. И у него очень лаконичный состав, очень хороший для аллергиков. С ламинарией, цинтеллой. Вот. И там чуть-чуть молочной кислоты для регулировки ПАЖ. Вот. Сейчас мне тут подсказывают поближе показать и название прочесть. тонер он называется. Вот. У кого чувствительная кожа, и кто любит, например, после умывания орошать лицо как гидролатом, да, то... Соответственно, можно его. И вот тут как раз Анна задала вопрос, э, можно ли использовать ваш тоник с салициловой кислотой. Я как раз про него только что хотела сказать. Вот тоник с салициловой кислотой, который добавляет разрыхляющие способности, да, мы э, предпочитаем использовать как раз до нанесения энзимной маски, когда нужно еще больше разрыхлить. Либо до нанесения геля для дезинкрустации, когда мы... Делаем классическое холодное распаривание, например, перед аппаратными чистками. Вот там наш салицилик 2%, вот этот вот, будет просто идеально. А здесь уже мы собираемся поры суживать и так далее. Нам лишнее, как говорится, разрыхление особо ни к чему, поэтому здесь как раз можно взять любой нейтральный тоник по типу кожи, либо взять, например, как раз наш вот этот вот с тоник, который мы сегодня еще им воспользуемся. Вот. И я беру маску с калином, бентонитом и успокаивающим ингредиентом каламин и, соответственно, буду наносить поры маску. То есть, в отличие от комплексной чистки да, или мануальной, то есть мы пропускаем просто этап экстракции пустов и э, удаления комедонов. То есть мы воздействовали легким пилингом энзимным. Под пленочкой, причем не делали по нему массаж, потому что когда мы делаем какие-то античные процедуры и так далее, чем хороша энзимная маска, по ней очень удобно прекрасно делать массаж влажными руками. Вот. Но в данном случае мы массаж не делаем. Вот. Особенно это важно для тех пациентов, у кого много достаточно воспалений, потому что там массаж вообще будет противопоказан в таком случае. И таким средним, ближе к тонкому слою но все-таки не, не совсем прям тонюсеньким, наносим глиняную маску. То есть маску на основе калина как основного ингредиента, и плюс там, я уже сказала, что еще входит. Она будет работать и как противоспалительная, и как немножечко успокаивающая, и будет э, сужать поры. Особенно это важно, когда мы хорошенечко там поковырялись. И, соответственно... Эту масочку мы оставим тоже на 15 минут. Мы можем чуть поменьше, минут на 10 сейчас оставить в рамках, как говорится, того, чтобы нам... Ну, хотя времечко, в принципе, у нас немножко есть. Вот. Пока у нас Яна будет в масочке находиться, тоже, опять-таки, всегда пациента спрашивайте, как ощущения. Такой легкий, может быть, холодок. Чуть-чуть покалывать может, но, опять-таки, какого-то дискомфорта быть не должно. Маска наша э гельтековская Себобаланс, она не такая, скажем так, по ощущениям ядреная, как некоторые аналоги, например, известных израильских марок, которые я тоже весьма уважаю и использую в работе. Но как бы есть нюансы, когда пациент лежит, у него <laughs> аж слезы текут, потому что маска очень сильно как бы раздражает, можно так сказать. Вот. Но вот эта маска очень комфортная, плюс она не подсыхает в пустыню сахару на лице, вы это увидите, ее не нужно дополнительно там чем-то смачивать, орошать, все время экспозиции она вполне выдерживает в том виде, в котором мы ее нанесли, что важно для того, чтобы не пересушить эпидермис. Вот, масочку мы нанесли, время у нас, 7.43 засекла, вот, и, соответственно, расскажу, Расскажу, пока есть немножко время у нас. Можете тоже задавать, кстати, вопросы по ходу пьесы, я буду на них тоже отвечать. Вот, и э, хочу сакцентировать момент на домашнем уходе межпроцедурном, ну и постпроцедурном. Это вопрос такой очень актуальный, потому что, например, в компании Гельтек существует очень много средств именно лечебно-профилактического направления, которые нам нужны, когда, допустим, мы хотим или помочь пациенту более комфортно пережить лечение, акне или акноформных дерматозов или розации и так далее, да, когда используются какие-то препараты с раздражающим большим потенциалом, с достаточно агрессивные, вот и нам нужно ну, препараты, которые могут нарушить микрофлору нормальную, и мы должны помочь пациенту, во-первых, не так дискомфортно это все ощущать на коже, вот эти воздействия, да, побочный эффект от них, и в том числе поддержать еще микробиом. И существуют препараты, которые могут частично заменить лечение, то есть у нас тоже есть, кстати, вебинары на эту тему по уходу за кожей с акне, например, когда я подробно рассматриваю уход лечения уход места лечения, вот, уход на фоне лечения, уход места лечения, вот, но э, логика одна. Когда у нас первая-вторая стадия акне, когда нет множества воспалений. Кстати, Ян, как ощущение от масочки? Очень Нормально, хорошо. все комфортно? Угу. Отлично. Вот. И, соответственно, если у нас первая-вторая стадия акне, если у нас периодические, эпизодические воспаления, нет серьезных высыпаний, узлов, нет более 10 одновременно каких-то паплопустубёзных элементов на лице, то мы можем э, использовать лечебно-профилактические препараты, ну, Некоторые называют их космецевтикой. Это, конечно, такой ну, немножко надуманный термин косметика плюс фармацевтика, но, по сути, так и есть. На Западе иногда такую косметику называют косметикой с драг-фактором. Да? То есть это... Косметика, которая содержит лечебный компонент какой-то определенный, да, но при этом ему не обязательно быть медицинским изделием этому препарату. Вот, то есть у нас, например, есть препараты аптечные с азолаиновой кислотой, всем известный, и есть наши стопакне с азолаиновой кислотой 10% и различными другими компонентами, ухаживающими за кожей, себорегулирующими себорегулирующим комплексом на основе цинка магния, депантенол и так далее. Все то, что туда входит, еще помогает коже восстановиться. Вот, но при этом 10% Назолайновая кислота в мягкой форме, в виде азологлицина, она очень хорошо работает. Более мягко, может быть, чуть дольше будет она, как говорится, достигать своего результата, но при этом... Эффективность ее тоже очень высока, а раздражающий потенциал гораздо меньше, нежели у, например, средств, у которых просто пустая гелевая основа и одна только, допустим, азолайновая кислота 15% в составе. Вот. Но я ничего не хочу сказать плохого о других препаратах, они все имеют право на жизнь, просто каждый выбирает по-своему. Если какое-то еще агрессивное лечение назначено, плюс препарат с агрессивной азолайновой кислотой, то, возможно, к этому, например, агрессивному ретинолу и ультратинаину лучше добавить более мягкую золоиновую кислоту, чтобы пациент вообще не отказался от лечения, потому что дискомфорт на коже будет для него важнее, нежели потом последующая эффективность, понимаете, да, о чем я говорю. Вот, соответственно, уход вместо лечения, как правило, используется на, на первой-второй стадии акне, или акнеформных дерматозах не очень выраженных, и это препарат стоп-акне с изолейной кислотой, как правило, назначается, например, на утро, и препарат альфа-дерм с миндальной кислотой, который назначается, как правило, на вечер. И вот эта комбинация очень хорошо работает с такой кожей, плюс еще предотвращает возникновение пост -акне. Соответственно, может быть схема столько стопокне, да? то есть только азолаиновая кислота утром и вечером, очень часто при подросткам. При невыраженной ситуации с акне, при выраженной надо топать, к сожалению, сразу к дерматологу, потому что иногда у, особенно у мальчиков, подростков, бывают серьезные фульминантные формы, которые требуют сразу назначения вообще системных ретиноидов, например, да? иначе там потом будут такие рубцы, с которыми он будет всю жизнь бороться. Вот, это надо тоже понимать, что ребенок не перерастает акне, акне только лечится. Либо, если это хроническая эта форма потом возникает, да, гормональный фон стабилизировался, а прыщи не закончились, то, к сожалению, поддержка ремиссии постоянно, и это очень важно, да, то есть не надо, чтобы они перерастали, надо вовремя пойти к врачу, скорректировать уход, скорректировать лечение, назначить правильное, и все будет с мальчиком и девочкой хорошо. Ну и, соответственно, если дерматолог решит, или вы там решите на приеме, да, что его нужно отправить к эндокринологу, то, значит, эндокринолог будет уже разбираться с внутренними причинами. Соответственно, что хотела сказать, да, то есть стопакне и альфа-дерм – это лечебно-профилактические препараты. Туда же относится салициловая кислота, то есть наш... Тоник с салициловой кислотой, э, отшелушивающий лосьон салицилик 2%, где салициловая кислота в максимально разрешенной в косметике концентрации, плюс еще природные салицилаты, которые дает нам экстракт ивы в количестве 4%. Вот. И, соответственно, его можно использовать один или два раза в день на Т-зону, на например, где э, склонность к пор наблюдается. наблюдается. Вот. Э, Стопакне и альфа-дерм. Прочитала вопрос, повторите, пожалуйста, какой еще препарат. Стоп-акне окне это азолаиновая кислота в виде азолглицина плюс вспомогательные компоненты, а альфа-дерм – это миндальная кислота в количестве 5% плюс вспомогательные компоненты – Комплекс ахокислот, увлажняющий компонент акваксил, полисахаридный комплекс, то есть дмай даже там есть, потому что альфа-дерм это все-таки препарат, который и в антиэйдж-уходах используется. Но очень хорошо работает в программах ухода за проблемной кожей, вот, соответственно, лечебный уход это стоп и альфа-дерм, либо просто стоп два раза в день. Ну, остальное все базовое, да? мягкое очищение, тоник там, может быть, защита от солнца и так далее. Вот. Что касается ухода на фоне лечения, то есть когда нам нужно э, нивелировать побочки от агрессивных препаратов, которые использует человек, назначенный дерматологом, и которые убивают его микробиом в том числе, да, одно лечим, другой калечим, э, то вижу вопрос, антиокногель, напишите, КТИН, пожалуйста, подробнее, какой вы имеете в виду? антиакногель, гель для жирной кожи или демотен, что вы имели в виду, вот, то, значит, мы назначаем препараты уже, которые будут плясать, грубо говоря, вокруг вот этого вот агрессивного лечения, который назначил дерматолог. То есть, например, ретиноиды, допустим, или средства с бензоил, и так далее. Вот, поняла вопрос, Екатерин. Гель для жирной кожи – это больше аппаратный гель, на самом деле. Добавлять его, в принципе, особо не нужно. Ну, в уход можно назначить чисто как уходовый препарат, да, но обычно в этом случае чаще используется Демотен все-таки, потому что у него больше процент серы, и он более такой лечебного характера. Гель для жирной кожи – это больше аппаратный гель, который используется для проведения аппаратных процедур, если у пациента жирная кожа. Например, вы хотите сделать микротоки, у пациента жирной кожи, вы делаете, допустим, не по гелю тонизирующую, по которому мы чаще всего делаем, а делаете, например, по гелю для жирной кожи, который, собственно, еще Какие то какие-то поработают в этот момент. Да, или, допустим, вы хотите что-то ввести, какую-то сыворотку активную, да, и хотите закрыть это гелем, ну, скажем так, более недорогим, чтобы ультразвук провести комфортно, не экономя активную сыворотку или какой-то препарат. Вы можете по гелю для жирной кожи это делать. Вот это я имею в виду. Вот, значит, уход на фоне лечения. Вот, пока у нас масочка лежит, еще время не прошло, рассказываю. Задача ухода на фоне лечения это нивелировать по бочке, то есть добавить увлажнение, добавить успокаивающих компонентов, чтобы кожа не так реагировала на агрессию препаратов лечебных, восстановить гидролипидный барьер и микробиом помочь ему, да, то есть, микробиому помочь. Нормализовать условия жизни для нашей микрофлоры, да, простимулировать немножечко ее рост именно нормальной микрофлоры, чтобы условно-патогенную она подавляла при этом. Значит, что нам для этого нужно? Нам нужны, естественно, мягкое очищение, понятно, гель очищающий, тоник, например, для жирной и проблемной кожи. Тоник можно, кстати, использовать очень хорошо. Наш Сибобаланс, кто его не пробовал, покажу, попробую, тут как раз есть возможность хорошо показать на камере. Да? То есть у него есть фаза сухая и фаза водная. Да? То есть вот эту сухую фазу надо очень тщательно взболтать, вот, причем э, болтать, раз 20, наверное, взболтут, чтобы, если он у нас долго стоял, там, больше, там, суток, чтобы она вся распределилась по жидкой части. И это просто текстура, очень необычная для тоника, называется текстура суспензии. Вот. И, соответственно, мы сделали эту суспензию, нанесли на ватный диск, протерли, это с утра очень хорошо делать, потому что кожа остается матовой, жирный комбинированный кожа остается матовой достаточно долго. Вот. То есть можно его использовать, да? соответственно. Это что касается очищения. Да? Можно использовать сосудоукрепляющий лосьон, например, лосьон концентрат Нео, который будет э, помогать при сосудистых проблемах и помогать рассасываться акне, постакне, да? элементам, застойным пятнам, потому что там много васпротекторов, то есть сосудоукрепляющих компонентов. Э, вот, это то, что касается очищения. Да? Соответственно, для ухода мы уже не используем средства, содержащие драг-фактор так называемый, то есть уже азолоинку или салицилку, или там, допустим, миндальную кислоту. Мы будем использовать все очень мягенькое, гелевое, успокаивающее, то есть нам нужно, нам нужно восстановить микробиом, для этого есть сыворотка пробиоскин с проприбиотиками то есть мы ее можем использовать утром и вечером, не только утром, а вечером что-то другое. У нас есть гель Демотен наш прекрасный, распрекрасный, который продается почти в каждой аптеке с 1% серой, с гиалуроновой кислотой и э, соком веры То есть это и увлажнение, и успокаивающий эффект, и э, нормализация, то есть э, именно, как сказать, приструнить условно-патогенную, микрофлору, потому что серу не любит клетч Демодекс, и он не любит Кутибактериакнос, которую раньше звали Пропионобактериакнос, да, но ее несколько лет назад переименовал научное сообщество в Вот На самом деле это одно и то же. Вот И, соответственно, гель дематен. я имела в виду, да, Екатерин, Гель Демотен с 1% серой, да, с верой с гиалуронной кислотой, высокомолекулярной, это такой универсальный вариант для ухода на фоне лечения. Будет увлажнять, успокаивать и контролировать немножечко а, вот эту патогенную микрофлору, условно, патогенную. Вот его можно использовать, можно таку, в таком режиме, да, пробиоскин утром, например, под средство ССПФ, если вы оно используете, если оно, в нем есть необходимость, да, и, соответственно, вечером демотен. Либо только пробиоскин утром и вечером, либо только демотен утром и вечером. То есть здесь много вариантов, как говорится, что человеку больше подходит. Кто-то лучше идет на пробиоскине, кто-то лучше идет на демотене, общем, жить без него не может, и ремиссию им поддерживает очень часто, особенно при разации, осложненной демотекозом, это важно. Вот, и существуют различные другие уже средства, которые более так и узконаправлены, например, матирующий флюид, который мы можем использовать, если кожа очень жирная, да, чтобы после матирующей тоники нанесли матирующий флюид, и часа 4 ходим без жирного блеска. Так, средства... А, все, это я ответила, да, про Дематен. Вот, соответственно, также мы на фоне лечения с осторожнее относимся к вот этим вот всем манипуляциям которые мы делаем для глубокого очищения. То есть если уход вместо лечения, мы раз в два в неделю вот это делаем, то, что сейчас я вам показываю, да, то есть, ну, или в более сокращенном варианте умыли, энзимную маску нанесли под пленку, смыли, гель, э, споросуживающую маску нанесли, Соответственно, убрали и нанесли свой а, привычный вечерний уход, например, с иротко Если же мы на фоне лечения это все делаем, то мы тогда стараемся раздраженную кожу не дербать лишний раз ни папаином, ни кислотами, ни с лициловой кислотой. То есть стараемся вот эту всю агрессию убрать. По возможности, да, если есть возможность, кожа не очень сильно реактивна, мы можем земную маску там раз в неделю, раз в 10 дней делать. Вот. Но на фоне, например, применения системных или литопических ретиноидов, особенно если еще бензоилпироксид входит в некоторый из них состав или там отдельный использователь, то это не всегда нужно. Подросткам такой уход можно. В летнее время э, нужно SPF, потому что подростки тоже могут быть склонны к пигментации, <laughs> да, любой человек должен защищать кожу от солнца. Для этого у нас есть мультипротектор э, с SPF 50+, oil-free текстуры, что важно, да, то есть что он не, э, соответственно, не э, будет забивать поры. Вот, и вот, а в таком режиме можно, да, подросткам можно спокойно и стоп-акне, ну, чаще всего даже просто стоп-акне два раза в день используется, либо и стоп-акне альфа-дерм э, кому-то подходит хорошо. Вот, и, соответственно, э, можно и все, естественно, вспомогательные средства. Если подростка лечит дерматолог какими-то агрессивными препаратами, то можно и пробиоскин, и демотен, и, например, э, допустим, какие-то гели другие, которые увлажняют хорошо кожу. Например, гель увлажняющий плюс для очень реактивной кожи. Э -э аллергикам можно использовать гель увлажняющий плюс, который не содержит ничего, кроме э гиалуроновой кислоты, высокомолкулярной, сок веры. Вот, я сейчас возьму, та растворю такие штучки одноразовые, чтобы смыть маску. Но это не обязательно делать. Можно обычной э смывать маску глиняную э салфеткой. Просто вот эти одноразовые спонжики для глиняной маски прям идеально штуку сразу быстро смывают вот сейчас мы их растворим и превратятся в такую большую штуку а, вопрос по поводу мультипротектора нужно ли смывать при повторном нанесении по поводу э, смываем масочку вот, по поводу э, солнцезащитных средств в которых входят э, химические фильтры что важно э, мы смываем их для того, чтобы окислившиеся вот эти вот отработавшие свой ресурс уже химические фильтры, соответственно, с кожу убрать. Причем не обязательно умываться с водой, можно взять мицеллярный лосьон, например, лосьон, э, очищающий это мицеллярный лосьон, э, и протереть хорошенько ватным диском, а потом протереть ватным диском с тоником, либо, допустим, с блефросалфетку взять нашу, <смех> одноразовую, упакованную э, индивидуально, э, которая в э, линии для век тоже можно использовать в качестве такого тоника, э, где-то на улице, да, где вы находитесь. Но... Э, и потом нанести уже следующую порцию – средства с содержанием химических фильтров. Вот, смотрите, но тут важен такой момент. Если вы не находитесь совокупно в течение дня, да, в нем и химический, и физический, то есть там и диоксид титана, и э, современные химические фильтры, которые э, дают защиту и от УФБ, и от УФА, UVA, да, UVB излучения. Вот, э, соответственно, смотрите, э, что хотела сказать. Если мы э, совокупно 2 часа, около 2-3 часов находимся на улице подряд, ну, то есть, грубо говоря, мы на даче или где-то в походе, или там выгуливаем, молодая мама детей там выгуливает по 3-4 часа, да, вот, то, конечно, мы должны э, смыть. Чуть-чуть попало, лазик. Вот. Э, Смотрите, что хотела сказать, да? Очень тяжело одновременно что-то делать и говорить, да? Вот, смотрите, если вы совокупно 2-3 часа находитесь на улице, да, то вам нужно смыть. Вот. Прям хорошо отмотай и выкинь вверх. Вот, спасибо. А если вы просто нашли, просто вы дошли до работы, да, полчасика, да, потом вышли на обед, например, куда-то полчасика, и потом уже вечер все стемнело, индекс инсоляции снизился до нуля, то вы можете его не обновлять в течение дня, просто вечером смыть, и все. Можно ли в него добавлять в игре Нет, добавлять в СПФ ничего не надо. Более того, когда -то вы пользуетесь СПФ, пользуйтесь вам, нужно хорошенько его усадить на коже, то есть его нужно хорошенечко нанести да, и подождать хотя бы минут там 10-15, прежде чем вы будете чего-то еще доносить, например, тональный крем или пудру, там что-то такое. Ну, чаще это все, не, конечно, касается не пудры, а именно того, что вы размазываете по коже. Вот, соответственно, поэтому, да, разделяем с би-кремом нанесение, отвечаю просто на вопрос. Вот, и, соответственно, наносим позже этот бибикрем, чтобы э, химические фильтры внедрились, усадились и могли спокойно потом работать, ну и физические тоже. Вот, что касается, работает ли он под тональным. Когда мы наносим э, два средства подряд, подряд, да, и мы выжидаем положенное время, да, хотя бы 15 после нанесения вот этого, э, соответственно, так-так-так-так, Соответственно, тонального средства, да, потом, то мы, естественно, Андрюш, можете попросить вот эту вот новенькую наличную. Спасибо большое. Вот. Сейчас немножечко я <laughs> запуталась, да, потому что одновременно что-то делаю руками. Под тональным, да, гарантировать, что э, тональное средство, когда вы наносили на СПФ, что он полностью будет соответствовать тому СПФ, который заявлен, можно только тогда, когда вы нанесли, выждали хорошо, да, он уселся на коже, этот солнцезащитный крем, и тональный вы наносили, не втирая, не размазывая, не смывая, не снимая как бы вот эту пленку, которая создает нам э, солнцезащитный крем. То есть вы можете использовать какие-то там движения, либо руками по хлопающим движениям наносить, либо какие-то использовать э, там кисточки и прочее, которые вы э, спонжики, которые вы тщательно дезинфицируете после нанесения. Тогда все будет хорошо. Вот. И если тональное средство, естественно, достаточно достаточном количестве нанесено. Вот. А если вы сразу наносите тональное после солнцезащитного средства, еще и размазывайте активно, то вы можете смешать их просто друг с другом. И вот эти фильтры, они могут смешаться с текстурой тонального крема и уже не так хорошо работать, Имейте это в виду. Вот. Сейчас мы досмоем масочку и положим уже успокаивающую на 15 минут, который даст нам эффект фарфоровой кожи. Вот. Скажите, пожалуйста, если в тональном креме содержится SPF 40, можно ли в общем то защиты? Да, можно. Вот. У нас, например, есть CC-крем полупрозрачной текстуры с SPF 25. Для города это вообще вполне на самом деле, что, что 25, что 40 в городском режиме, если человек не постоянно на улице находится, это примерно один уровень защиты будет, ну, как сказать, просто при SPF 25 вы меньше времени можете находиться на солнце, а при SPF 40 дольше. Вот. А, собственно, качество защиты в течение этого времени будет одинаково. Вот, поэтому да, можно тональное средство с, SPF, с хорошим СПФ наносить в городском режиме, и он будет работать хорошо. Вот. Ну, надо смотреть еще, на самом деле, что за тональные средства, потому что, помню, были какие-то даже скандалы с корейскими, с корейскими средствами, которые позиционировали себя как СПФ 50 и выше, а оказалось, что там по факту дает он СПФ всего лишь 8, <laughs> вот, поэтому у нас, например, очень э, строго проверяется в независимых лабораториях специальными тестами с добровольцами, которых облучают ультрафиолетом, но это специальные лаборатории, это делают, когда э, они подтверждают нам заявленный уровень СПФ, когда мы разрабатываем эту косметику. То есть мы... Э, химики-технологи рассчитывают по расчетной формуле, сколько должно быть СПФ при такой-то концентрации фильтров там, химических и физических, а уже лаборатория с испытаниями на добровольцев подтверждает нам документально, в том числе для регистрации средства с СПФ это обязательно нужно делать, вот. действительно ли у нас вот этот СПФ соответствует. То есть мы когда регистрировали, например, мультипротектор с СПФ 50+, лаборатория подтвердила, что у нас там 60 с чем-то, не буду брать, сколько 62 или 67, по-моему, СПФ вот, и только тогда мы можем, имеем право написать на этикетке, что он 50+. То есть если бы он был 49, то мы уже не смогли бы написать на этикетке 50. Вот, смотрите, я э, смыла масочку. Вот, там еще вопросик. Э, нужно ли в течение дня смывать сисикрем и снова наносить? Ну, понимаете, CC крем и все такое э, похоже, да, тональные основы, э, которые имеют еще и солнцезащитный фактор, это все таки больше э, уходовые декоративные средства. Они предполагают городской режим применения, а не на пляж. Вот, и поэтому, конечно, его не нужно смывать, но и не нужно загорать под ним. Вот так. Э, вот сейчас, кстати, чтобы не забыть. Так, вопрос э, использования ретинол, лазерной как совместить? Сейчас скажу. Вот. Сейчас я еще разочек тоником пройдусь. Даже я возьму сейчас не саха-кислотами тоник, а я возьму тот самый препарат с сосудокрепляющими компонентами, который буду использовать в виде маски. То есть в, в маске буду использовать. Это лосьон концентрат Нео с липосомальным дигидрокверцетином, с сосудокрепляющими компонентами, с арникой, ключом, бузиной, постельницей лекарственным мальвой, огурцом. То есть это такой... Очень интересный концентрат, который очень хорош, кстати, для людей с розацией. и для людей с сатоничной тусклой кожей, кожи-курильчика, и людей со зрелой возрастной кожей. Мой любимый тоник, хочу сказать. Вот. Значит, на вопрос сразу отвечу. Использование ретинола, лазерной эпиляции. Как совместить? Ну, ретинол, и лазерную эпиляцию нельзя совмещать. То есть нужно отменять ретинол, прежде чем вы делаете какие-то лазерные процедуры. Как, ну, оптимально, вот, по моему опыту, хотя бы две недели выдержать. Некоторые рекомендуют, конечно, неделю, но я считаю, что этого маловато. Вот, то, что у него накопительное действие достаточно сильно, особенно если человек достаточно долго применял ретинол, то хотя бы две недели, точно так же, как мы за две недели отменяем ретинол, если собираемся куда-то ехать в отпуск загорать, вот, то лучше передеть чем не дадеть. вот, Поэтому не нужно ретинол, активный ретинол, я имею в виду. не какой-то там крем, в котором на последних местах в качестве антиоксиданта добавлен ретинил пальметат. Тут как раз не так важно. А вот если это активный ретинол, как в наших препаратах, ретидерм 0,25 и 0,5, то это важно. Вот. Поэтому если вы собираетесь, допустим, удалить пациенту лазером какие-нибудь усики, что-нибудь такое, то ретинол, надо обязательно спросить его, не использует ли он ретинол, не использует ли он кислоты в уходе, и все это убрать до лазерных воздействий хотя бы за пару недель. Ну, кислоты можно за неделю убрать, а ретинол лучше пораньше. Наношу э, в качестве маски, да, вот сейчас наш лайфхак, о котором, о котором знают, так сказать, наши косметологи, которые на гельтеке давно работают. Это гель для сухой и нормальной кожи Нео я сейчас наношу. Вот, который вообще на самом деле является аппаратным гелем. Вот. И, соответственно, этот препарат вводят и ультразвуком, и работают по нему микротоками, то есть это аппаратный гель. Но у него такой шикарный состав в плане успокаивающих компонентов и сосудов, укрепляющих, да, ну, скажем так, в данном случае сосудосуживающих, да, потому что он немножечко успокаивает кожу и выравнивает тон, и покраснение убирает, особенно после мануальной чистки бывает, но покраснение, то что мы там пока вырялись. И, соответственно, он будет делать из нашей кожи спокойную, фарфоровую, чистую и без следов экзекуции. Вот. Ну, в данном случае мы, конечно, никакой экзекуции тут не делали, да, поэтому, когда мы дома хотим сделать процедуру глубокого очищения, мы можем просто сделать энзимную маску, потом сделать э, маску глиняную и снять и намазать с альфа да, например. Вот. и, соответственно, сейчас в данном случае я пока не, не кладу в антисептик кисточку, оставляю ее, потому что я сейчас сюда налью лосьон концентратный. И вот этим лосьонным концентратом с самой максимальной концентрацией дегидроферцетина, 10%, я буду пропитывать маску. Вот, Соответственно, масочку беру одноразовую. Они очень недорогие. У нас эффект получится фактически как от коллагенового листа, но только без него. У меня как-то была группа студентов, училась э, из РДН. Кто-то очень метко сказал с юмором, что это... Ирина Викторовна, это дешевый фальшивый коллагеновый лист. Вот сейчас мы делаем дешевый фальшивый коллагеновый лист, который даст нам эффект фарфоровой кожи и успокоит ее, и при этом не стоит столько, сколько стоит коллагеновый лист. Вот за что я люблю масочки с шеи от Лоребеи, потому что из них хорошо и удобно делать нос. Вот носик делаем, не забываем. И теперь мы берем кисточкой, можно той же, которую вы гель наносили, аккуратненько, без фанатизма, пропитываем вот эту масочку прекрасную. Кстати, себестоимость этих масочек порядка, там где-то меньше 10 рублей, там рублей 6 получается в наборе. Вот, поэтому, конечно, если сравнить с ценой коллагенного листа, то очень Бюджетно получается. На Яндекс.Марте какие акции, 3 равно 2, если... Может быть и есть, я, честно говоря, по тому, что продается и какие акции, не подскажу. Кстати, можно на шее аккуратненько и брызгать. Оно брызгать на пациенту на лицо я не рекомендую, потому что пациент в это время может, во-первых, уже спать, вот, а во-вторых, это не очень приятно, когда чем-то прохладным вы брызгаете на лицо. Ну, где-то там на шее, если пациент не спит, чуть-чуть подбрызнуть можно. А так вообще удобнее все кисточкой носить. И экономично. Вот еще лайфхак, если вы используете маску-таблеточку, то лучше ее водичкой чистой сначала, ну, естественно, лучше не из-под крана, конечно, вот, или кипяченой водичкой или фильтрованной, просто растворить вот этот вот клей, который держит таблеточку, и когда она уже распустилась, спокойно также нанести и пропитать тоником. Но, честно говоря, я больше люблю маски сухие, потому что неизвестно, каким клеем эта таблетка спрессована, и что он потом на коже нам э, даст. Может, ничего не даст. Значит, э, сейчас я скажу, что за два препарата использую. Сейчас я вам э, завершу, так сказать, всю свою хитрую манипуляцию. Беру полотенечко чистое. Махровая, ну, можно не махровая, можно там узловинную, можно какой нибудь вафельную, которую вам нравится. Мне больше нравятся вот такие. И укладываем поверх вот этого нашего компрессика, чтобы только носик у нас остался, чтобы я на могла дышать. Как ощущение? Немножечко может покалывать в начале, буквально первые полторы-две минутки, потом это проходит. Ну, покалывать, пощипывать, чуть-чуть. Это такая рецепторная сосудистая, даже больше реакция. Рецептор реагирует, немножечко покалывает, может быть, как у вас. Я, все хорошо? Все хорошо. У -у -у. Покалывает чуть-чуть? Нет? Есть немножечко? Чуть-чуть, Чуть-чуть, да. да. Ну, это нормально, это через пару минут проходит. Вот. Главное, следите, чтобы у пациента, опять-таки, не было на новый препарат каких-то реакций. Вот. Я вот, Яну, вижу сегодня первый раз, да, поэтому я тщательно спрашиваю ее, потому что, ну, я же не знаю, как ее кожа реагирует. Когда у вас пациент уже ходит к вам постоянный клиент, да, вы уже знаете, что, на что и как он реагирует. Вот. По поводу, из чего маска, да. Значит, мы берем, сейчас попробую показать, не знаю, видно, Андрей, на камере. Значит, мы сначала положили гель для сухой нормальной кожи, на с 3% дегидрокюрцитином, с экстрактами арники, плюща, бузины, постельницы, лекарственной малю, огурца, то есть там такой прям очень солидный комплекс, который стимулирует и обновление кожи, и на сосуды воздействует и так далее. Вот. И, соответственно нанесли таким средним, ну, тонким даже, можно сказать, ближе к тонкому слоям, положили масочку одноразовую. После этого масочку мы пропитали жидкостью, то есть лосьонным концентратом, в котором содержатся те же ингредиенты, что в геле, только в более высокой концентрации. Поэтому, когда мы пропитываем сверху маску, нанесенную на гель, у нас вот этот препарат будет не вытягивать по градиенту концентрации э, полезные вещества оттуда, а будет, наоборот, заталкивать их, можно сказать так. Вот. Это будет такой прям вот интенсивный компресс. То есть оттуда э, вот эти вот активные вещества будут попадать в кожу, работать там и, соответственно, сужать сосуды, успокаивать, и кожа у нас в итоге должна быть фарфорой. Вот мы сейчас в режиме реального времени прямо посмотрим, что у нас в результате получится. Вот Вижу вопрос, можно ли использовать вместо полоценки пленку? Нет, категорически нет, Анна, потому что пленки используются у нас всегда когда нам нужно эпидермис разрыхлить. То есть когда нам нужно создать окклюзию такую, которая будет прям вот не выпускать влагу и будет мацерировать немножко эпидермис. Вот. А на завершающем же этапе процедур мы всегда используем маски, которые позволяют коже дышать. То есть какие-то э, тканевые, там всякие кремовые, гелевые и так далее. Существует немножечко э, такая особнячком стоящая, стоящий вариант – это альгинатные маски. Они с одной стороны… Вроде бы и окклюзия, но с другой стороны они не дают мацерации на коже. То есть мы нанесли какую-нибудь активную сыворотку, нанесли альгинат, альгинат полимеризуется на коже и немножечко уменьшается в размерах, дает еще дополнительный лифтинг. Это хорошо после микротоковой терапии, например, делать такие маски. Вот. И, соответственно, вот альгинат, он, с одной стороны, оклюзия, но это не та окклюзия, которую дает пленка, которую мы наносим в начале, вот как мы наносили на этапе подготовки кожи, чтобы энзимная маска разрыхляла эпидермис. Вот. А здесь мы как раз вот так, э соответственно, делаем, для того, чтобы кожа нас дышала, немножечко это лосьон испарялся потихоньку, впитывались активные ингредиенты и так далее. Общий вопрос. Кристина пишет, если у клиента пошла на что-то аллергия, прям невыносимая до слез, можно чем-то это? можно лосьон. Нет, нам нужно большим количеством воды все с кожи смыть, больше ничего не наносить и дать клиенту антигистаминный препарат. Вот. Соответственно, ну, если это прям аллергия, да, либо бывает, что это какая-то реакция кожи, мы все смываем, прошло там минут 10-15, у него опять нет никаких проблем. Да, если нет зуда, если не пошла крапивница, да, то иногда нет необходимости антигистаминный препарат давать. Вот. Но надо смотреть, чтобы действительно не было аллергии. Бывает, когда до слез, это не аллергия, это раздражение бывает. Да? То есть раздражение всегда мы купим тем, что мы убираем с кожи все, большим количеством воды все смываем, никаких больше препаратов не наносим, потому что если у человека уже иммунная система кожи, да, среагировала на какое-то возбуждение, она возбуждена, то она будет у вас реагировать на все подряд. Вот, поэтому даже воду лучше использовать не из-под крана, такую более мягкую воду, какую-нибудь кипяченую, там, фильтрованную, иметь для того, чтобы смыть это все. Ну, можно и из-под крана, это уж так, как говорится. В идеале, да, хотя бы водой из-под крана. Вот, спасибо вам, что вы это самое, пишете хорошие, добрые слова. Мы старались, это мы первый раз делаем вот это вот прям с демонстрацией. Надеемся, что вам будет это полезно. Вот, как бы посмотреть. А так вообще, кто вдруг не подписан на наш YouTube-канал, там у нас очень много видео всяких лежит, именно теоретических. Есть и практические влоги, там эфиры, не прямые эфиры, да, а влоги, где я показываю, допустим, какую-то процедуру, там, электропорацию или там вот такой пилинг. Кому интересно, можете тоже посмотреть. Вот, а кто хочет к нам научное обучение, кто живет поблизости от Москвы, вот, то милости просим в наш Центр диагностики кожи. На пятницкой 59, вот, там у нас несколько раз в месяц проходят различные мастер-классы. Вот. Для себя тоже, к тебе, совершенно верно, полезно, потому что, во-первых, для себя мы должны правильно определить тип кожи. Для себя мы должны, соответственно, правильно подобрать косметику, чтобы не накосячить вот, и не создать себе ту проблему, о которой я рассказывала там в начале, когда человек с жирной но обезвоженной кожей идет за жирным кремом и создает себе еще дополнительные воспаления и проблемы. Соответственно, вот, да, поэтому очень важно. И на самом деле вот эту процедуру, которую я сейчас показываю, мы неспростая выбрали, потому что ее действительно можно делать не только в салоне красоты, как говорится, у специалиста. А, как бы можно спокойно делать и у себя дома, но ну, в конце концов, часть ее без там дополнительной маски в конце, вот можно делать спокойно в качестве регулярного очищения для жирно-комбинированной кожи, склонной к воспалению или гиперкератозу, к медонообразованию. А можете спокойно это делать раз в неделю или даже на первом этапе там два раза в неделю пока не отрегулируется грамотно подобранным уходом, соответственно, выработка кожного сала. И вот, как говорится, только в путь. Вот, еще, наверное, в заключение, пока сейчас масочку держим, да, э, до того, как я ее сниму, хочу пару слов сказать о домашнем уходе еще вот, межпроцедурно. Мы уже разобрали с вами подробно, да, уход, когда есть окне, да, то есть на фоне лечения и местного лечения, а что делать, если мы, ну, просто делаем чистку, потому что ну, просто комбинированный жирный тип кожи, к воспалению не склонный, ну, просто это регулярное такое посещение косметолога с глубоким очищением, мы это хотим сделать, да, или, допустим, у нас была какая-то чистка комплексная с аппаратным этапом, вот, что же назначить домашний уход? Здесь, конечно, ориентируемся на тип кожи, в первую очередь, если это тип комбинированный жирный соответственно выбираем легкие текстуры кремов если они нужны вообще да oil free текстуры солнцезащитных средств или легкие опять-таки текстуры вот и соответственно тот же cc крем да или ну немножечко Кремовый, конечно, он не совсем там all получается, а, например, мультипротектором полностью all -free. Вот, да, можно, хорошая идея, показать препараты в конце, которые использовали, сейчас покажу. Ну, и даже пока маска лежит, могу потихонечку показать. Вот, и, соответственно, мы берем на вооружение именно такие универсальные средства. То есть если кожа обезвоженная, интенсив омоложения с ультрамолекулярной гиалуроновой кислотой, например, утром и вечером, плюс увлажняющий крем на утро, легкий, там всего лишь 4% масляной фазы, да, и точно такой же легкий ночной увлажняющий на вечер. Либо, допустим, например, при жирной коже, особенно летом, человек может вообще использовать вечером вместо ночного крема только сыворотку. То есть легкое гелевое средство, например, интенсив омоложения или пробиоскин, тот же самый. Если, например, уже антиэйдж, да, какой-то пациент более зрелой кожи, тогда мы берем сыворотки более интенсивные с компонентами, например, сиэнердж с антиоксидантами, с ресвератролом, с дегидрокальцитином, с витамином С, с фируловой кислотой на утро, под СПФ, да, например, под CC-крем под тот же самый. А вечером, например, 5 пептидов с пептидами, релаксантами, лиуфасилом, маргирином, с релистазом, с ремоделирующим пептидом, с трипептидом меди, с матриксилом нашим любимым. Вот. И, собственно, мы можем это как раз использовать вечером. То есть утром Синердж, вечером 5 пептидов. Соответственно, утром, опять-таки, под тот же увлажняющий крем, либо под более серьезный средств с SPF, увлажняющим, кстати, есть тоже SPF 10. Вот. Uh, то есть при индексе инсоляции не выше там 4, вполне хватит его. Uh, ну, а вечером уже смотрим опять-таки по типу кожи. Если зрелая кожа более жирная, да, можем просто 5 пептидов и на, на зону вокруг глаз нанести дополнительно средство для век, с крем для век с эффектом лифтинга, либо укрепляющий крем для век, церамин, санпептидос. Uh, уже смотрим, нужен поплотнее или полегче крем-совердка для век, с эффектом лифтинга легче, больше на отечную, склонную к темным кругам кожу рассчитана вокруг глаз, соответственно, укрепляющий крем с пептидами и церамидами, он более плотный. Вот. ну и, соответственно, можем тот же ночной увлажняющий на вечер использовать, вот. а также мы можем, как бы, вместо сыворотки вообще активно ретинол назначить клиенту с зрелой кожей, и, собственно, у нас масса вариантов поэтому для творчества, значит препараты, которые мы использовали, да? мы использовали для очищения очищающий гель, вот, и я, естественно, умывала дважды не просто очищающий гель, я один раз умыла им, другой раз умыла э Муссом, да, Но это просто, чтобы показать вам и Яне, вот, какие у нас средства есть, различные, различные текстуры. Моющая основа здесь кокоглюкозит основная, да, она мягкая и в том и в том препарате. В кабинете чаще всего а чаще гель используется. Вот. Так как он абсолютно гипоаллергенный, там практически нет отдушки, и, собственно, он чуть более экономичный, чем мусы с пенообразователями. Вот. Соответственно, потом мы использовали энзимную маску. Энзимная маска – это у нас легкий пилинг с папаином, молочной кислотой. Вот. и мы разрыхляли под пленочкой эпидермис в 10-15 минут. После этого мы сделали маску поросуживающую, Себобаланс с каламином, бентонитом и коалином. Положили ее тонким слоем, подержали 15 минут, смыли. Вот, и после этого мы сделали успокаивающую маску, нанесли гель с антиоксидантами, с для сухой нормальной кожи Нео. Вот, положили одноразовую масочку, после этого... Пропитали эту масочку лосьоном, концентратом Нео, с таким же совершенно составом, но просто более концентрированным. Здесь, например, дегидрокерцитин 10%, очень высокая концентрация. Вот, и положили сверху сухое полотенчико. Ну и закрою я эту процедуру легким, вот про который я уже несколько раз упомянула, кремом легким кремом увлажняющим. Надо сказать, что после этой маски так мы уже не смываем, не концентрируем с водой. Мы ничего не делаем, никаких тоников, мы ничего ее не смываем, она просто что впитается, то впитается. Вдруг, если что-то не впитается, мы этой же масочкой уберем. Вот и нанесем сверху увлажняющий крем. Прокачаю сразу пробку, чтобы не качать перед камерой. Вот, новенький. Вот. И, соответственно, мы положим... Легкий увлажняющий крем с ПФ-10 в качестве завершения. Вот. Если бы это было прям выраженное воспаление какие-то и так далее, мы можем, мы могли бы, например, э, альфа-дермом закрыть. Вообще в кабинете чистки, которые предполагают еще мануальный какой-то этап, я предпочитаю закрывать сывороткой альфа-дерм с миндальной кислотой, потому что она, сама миндальная кислота бактерицидным действием сильно обладает, и она предотвращает э, последующее какое-то обсыпание пациента, если он вдруг какие-то погрешности все-таки совершил, несмотря на наши все советы, что не надо там трогать руками, лицо грязным, не надо идти в спортзал после чистки. Но не все нас слушают, пациенты, к сожалению. Поэтому лучше кисленькое средство использовать. Я еще возьму э, нашу стоп-акне и намажу воспалительный элемент. И подарю домой Яне еще вот этот кровничек, чтобы она дома продолжала им воспалительные элементы обрабатывать. Вот. Ну что, 25 минут, да? Ну, буквально... Пара минуточек. Мы можем маску снять. Все прошли, да, ощущения пока? У все спокойно, сейчас хорошо. Uh -huh. Ну, сейчас будем снимать. посмотрим что у нас. Ну, в принципе, уже, да, можно. Вот. Мы можем поддержать ее, на самом деле, после чистки, когда очень-то кожа... Да, 100 сыворотку сейчас на прышечек нанесу ей. Вот. Соответственно, можем и 20 минут, на самом деле, держать. Вот, просто у нас немножко тут уже время поджимает. Вот, ну и, в принципе, 15 минут, как правило, достаточно для того, чтобы она полностью сработала. Но можно после чистки держать, например, 20. Ну и смотрите, если вы, например, сильнее пропитали, да, можно чуть подольше подержать. Если вы там без фанатизма пропитали, то можно и поменьше подержать. Вот, ну что, барабанная дробь. Снимаем. Вот. Снимаем. Не знаю, как видно вам, но мне результат нравится. Видно вам вообще? Напишите. Вот, кожа нежненькая. Вижу эти значки с огнем. Наверное, значит, видно. Значит, смотрите, мы ничего не снимаем уже, да, то есть какие-то, если где-то не впитавшиеся, Кусочки геля, да, можно было подольше, на самом деле, чуть подержать. Вот, потому что я так от души пропитала. Вот, соответственно, у нее есть воспалительные элементы, немножечко локально, да, я намажу. На самом деле, стоп -окне не сверху попросите, говорит, снять, да. Вот уже внял, даже не успел попросить. Наш чудо-видеограф нашим просьбам. Вот, я сейчас воспалительные элементики подмажу, стоп -окне. вот, а дома она продолжит пользоваться прям э, участками, потому что стоп это не локальное спот-средство, его не нужно наносить прям э, на, локально на прыщи, прям допустим, на щеке несколько воспалений, прям мажем всю щеку, или все лицо мажем, или весь подбородок, или весь лоб, если есть необходимость. Вот такой как бы момент, да, то есть стоп я нанесла. И э, теперь легким увлажняющим кремом, да, у нас чудесная команда, вы правы, вот, соответственно, наношу увлажняющий крем, он очень-очень легкий, при этом он даст небольшой солнцезащитный все-таки эффект, потому что у него десяточка есть, а очень за то, что сейчас у нас не лето, нам вполне его хватит. Я, честно говоря, с утра не смотрела прогноз погоды, не знаю, какой у нас там индекс инсоляции сегодня. Вот, может быть, 0, а может быть, 2. Вот. Наносим кремушек. Где-то что-то у нас там может быть. Тут видно, масочка в бровку попала. Вот все у нас тут нанесено. Все готово вот и где-то у меня тут было зеркальце все Яна. Мы закончили практически держите зеркальце можете на себя посмотреть и потом сходите большое uh -huh. зеркало посмотрите uh -huh. ухоженная личка получилось да? нравится на здоровье. Всегда рада. Ну что, коллеги, мы на сегодня закончили наш вебинар. Если у вас больше нет вопросов, если они появятся, спасибо, Игорь. Полезной <связанная> информация, всегда рады делиться. Вот. И будем продолжать делиться. У нас будет скоро вебинар, который будет моя коллега Татьяна Шапранова вести. Тоже будет в таком же формате. Так что все приходите обязательно. Вот. И Собственно, будем очень в рады всем. И кто может прийти в ЦДК на наши очные семинары, милости просим, всем тоже рады. Записывайтесь, там у нас место ограничено, поэтому записывайтесь заранее. В этом месяце у нас электропорацию я буду вести, еще кучу всяких семинаров, которые смотрите по расписанию, которые проводят коллеги. вот Так что всем очень рада, что вы нашли время, пришли. На Ютубе, кто хочет повтор посмотреть, посмотрите. Вопросы, если вдруг какие-то останутся, задайте всего доброго, удачи вам, мира, добра и счастья!